Всем привет! С вами снова Артур, и сейчас я, как видите, в Донецку. Я буду задавать людям такие же вопросы, как я задавал у Винницы, у Львове. И что я вам хочу показать? Я хочу показать вам думки донечан такими, какие они есть на деле. Другим вопросом было, как вы видите, вы решение этого конфликта? Ну как бы я не верю, ну как бы есть, наверное, военный конфликт. Если бы Ой, решение, если бы Россия хотела, она бы, наверное, захватила Украину в считанные... Минуту. но я, я думаю что она беспределу не по беспределу не будет действовать и скорее всего будут как-то договариваться вверху а не договариваться это можно переговоры решение такое тоже наверное есть несколько вариантов но для меня э, приемлемое, наверное решение такое что ну, тоже несколько вариантов. Либо меняется полностью киевская власть, и приходят адекватные люди к власти. Вот и тогда как-то надо налаживать контакт. Федеративное устройство, только лишь, федеративное устройство Украины, только лишь. Вот. Ну, либо Юго-Восток отделяется полностью, ну, по крайней мере, Донец-Луганск, если при этой власти, вот, отделяется от Украины. Только Конечно, мирным путем, Ну зачем же продолжение мирным боев? Вот и те погибать дети, да. и дети погибать. И только тем же хочется мирным. дальше жить. ведь Украина же лишает себя будущего. Мы уже, допустим, прожили, ладно. А ваше поколение? А вот такое же надо жениться, Сколько покалеченных. Простите их, чтобы учились, чтобы работали. А сейчас вообще запретили, законсервировали нас, как концлагерь. Никуда не выезжает, ничего. Как это? Мы всю жизнь выезжаем, мы привыкли так. Это за границей. Идешь в гости, так позвонишь, что пришел и все. А мы как? Как жили? Приехали, здрасте, вот мы приехали. А сейчас мы не можем не то, что там поехать. Родственников своих у нас, на Донбассе, больше ста национальностей, больше ста. Было ста 28-50 Мы же никогда их не делили. Там, ты украинец, я, Это мы все советские были. Никогда. Грузины, евреи, дорогие если Здесь кого пишешь, пишешь, говорим, пишешь. Как против? Никто. Мы, конечно же ждем ну, решения мирным путем потому как это очень трудно жить в городе в котором война это очень сильно давит на психику на нервы но естественно от нас очень мало зависит это все будет ну, решаться скорее всего на высших уровнях там и вряд ли мы как-то сможем повлиять на это но мы хотим мира мы ждем мира хотел еще сказать что конечно желательно бы мирным процессом урегулирования. Но мне кажется, что скорее всего будет военным, так как мы видим, что уже пятый или шестой подряд в Минске в принципе, никаких действий и никаких, так сказать, разрешений конфликта не выводятся. То есть люди просто собираются и каждый дает ту информацию, которую поставили свыше. Поэтому я считаю, конечно, что мы ждем мира, но, как говорится, а то это, правильно? Да, Да-да. Новые девушки. Хотелось бы сказать, что, конечно, нам хочется мира, и хочется, чтобы все было хорошо, чтобы мы по-прежнему могли ездить на территорию Украины, как сейчас говорится, а раньше, ну просто выехать в тот же Харьков, Киев, и чтобы люди не думали, что мы их здесь ненавидим. Нет, вы такие же люди, как и мы. И то, что вы о нас думаете, что мы какие-то террористы, но это все неправда. Это просто средство массовой информации, которое всех заставляет так думать. Мы рады здесь всем. Пусть все приезжают только с миром. Без мира не нужно. Но если это будет мирное разрешение, то мне кажется, что это должно решаться выше, чем минские договоренности, поскольку они ни к чему не приводят. Но мне кажется, что более реальным для нас сейчас остается, все-таки, что это будет решаться военным путем, чего нам вообще не хотелось бы. И такое ощущение, что этот конфликт настолько продолжительный, что он никогда практически не хочется через два года, через три, потому что действительно военные ресурсы очень огромные и они продолжают наращиваться.